Лимфообращение. В данном случае вот насколько густая, разветвленная лимфатическая сеть окутывает желудок. Вы видите, что есть 5 отделов желудка. А к ним прилагается 18 групп, групп лимфоузлов. Это значит, что каждый отдел желудка имеет несколько групп лимфоузлов, которые его обслуживают, как электросеть. Да? То есть вот к этому сегменту подходят вот такие сети, к этому подходят такие сети. Но самое главное, куда они отходят? То есть по анатомическому, как мы уже с вами говорили, морфологическому принципу мы оцениваем, где какие лимфоузлы расположены и как они функционируют. Если нарушается функция хотя бы одной группы из этих лимфоузлов, что будет происходить? Лимфа не будет сюда оттекать, а задача лимфы какова? Давайте вернемся, мы много раз уже обсуждали с вами лимфатическую систему, но я здесь хочу подчеркнуть, что если вена забирает мелкий мусор, то лимфа забирает крупный. То есть то, что не прошло через специальное отверстие в сосудах и не попало в вену, Весь этот шлак, какие-то ненужные вещества, агрессивные вещества, а в том числе старые отмирающие клетки, либо морфологически измененные, из которых может образоваться опухоль. Вот это все мы называем крупным мусором, который должен поступить в лимфатический сосуд, а потом в лимфатический узел. Этот лимфатический узел служит фильтром, в нем эти все обломки и мусор должны остаться, а дальше лимфа пойдет чистенько, проциркулирует и вернется сюда опять. Вот, это задача лимфатической системы. Она вот такая разветвленная, потому что поверхность желудка, как мы уже с вами сказали, слизистая, она сложена гармошечкой, но поверхность ее очень большая. Вот ее нужно очищать очень качественно. Вот, это малая кривизна, лимфатические сосуды малой кривизны, большая кривизна, а потом главный проток идет в вену. То есть все, что очистилось, весь мусор все равно вернется в вену, но пройдя через все фильтры. Вот, это тоже неотъемлемая часть стопроцентной функции желудка. Да мы должны обеспечить, чтобы он был чистый, чтобы обновление клеток происходило своевременно, чтобы иммунитет, иммунная система локальная, конкретно желудка, отфильтровывала онкологически готовые измененные клетки, чтобы они дальше не пошли размножаться и так далее. Вот Это данный макроблок. Следующий макроблок – это иннервация. Мы на нем остановимся немножко вскользь, я не буду сильно вникать в детали, потому что иннервация желудка очень... Сложная, да? Здесь существует три системы. Симпатическая, парасимпатическая, еще есть вагус, который активизируется ночью. мы на этом на всем останавливаться в этот раз не будем. Если вам интересно, вы спросите, мы потом отдельный эфир можем посвятить этой теме. Но должны сказать, что задача нервной системы, которая обслуживает желудок, это представить этот желудок в центральной нервной системе. То есть что происходит? Желудок связан через вот эти нервные волок... нервные скажем, через нервные стволы и сплетения, которые к нему подходят, а также отдельные нервы, он связан с центральным процессором, который понимает, что происходит и дает команды именно вот по этим путям. Это тоже неотъемлемая часть функции желудка. Если нарушается один из э, блоков, о которых мы говорили выше, следовательно, нарушится этот. Ему тоже нужно уделить внимание при шестизвенной диагностике и потом при разработке стратегии лечения.